Когда-то давно здесь было установлено нечто очень могущественное. Земля до сих пор еще насыщена этим. <плес> Я не первый, кто произносит это здесь. Здесь три чакры. Одна — пупок, Две другие поддерживающие чакры Маладхара и Свадистана. Это потрясающая структура. Мы создали Байрви таким же образом, но в одной форме. Здесь они построили что-то вроде храма. В Южной Индии есть подобные места, но не настолько грандиозные. С аналогичной системой храмов, где построены чакры. Если нужно сделать составную форму из всех трех или всех семи чакр, это будет гораздо более сложная задача. Но установить их отдельно, как здесь, гораздо проще. Кто бы ни посетил это место, чтобы осветить его, он принадлежит к определенному виду. Я думаю, что-то небольшое на вершине горы. Это возможно. Если они входят таким образом, или же у них могла быть крыша здесь и что-то на крыше, к чему люди не приближались. Это восьмое измерение. Если вы создадите восьмое измерение, это будет завершенный процесс. Скорее всего, оно находилось либо в колоннах, либо прямо на вершине горы.